Итак, я думаю, что сегодня наконец получит 50 евро тот человек, который назовет правильно мою профессию. Во-первых, потому что вы уже практически правильно ее назвали. Единственное, что про... название это состоит, подсказка третья, из трех слов, не из двух. Два слова вы из них отгадали. Ну, понятно, что магазин здоровья требует консультации, требует объяснения, как это все действует. И э, понятно, что... В этом магазине продается все для здоровья, э, продукция. То есть продавец-консультант – это правильно. Но есть еще одно название, еще одно слово перед этим, которое определяет правильность этой профессии, потому что продавец-консультант есть в магазине. Мы знаем, что такое продавец-консультант. Да? Знаете, как этот анекдот в магазине, когда продавец спрашивает, говорит, ну, раз вы купили удочку, вам понадобится, наверное, для нее спиннинг, вы же не хотите ловить на маленьком расстоянии, а где-то побольше охват а сделать. Ну, человек говорит, ну да, давайте спиннинг. Раз вы, говорит, купили спиннинг, наверное, вам понадобится блесны». Он говорит, да, да, давайте блесны». Он говорит, ну раз у вас же есть спиннинг, удочка, и вы можете ловить, то с берега как-то неудобно ловить. А вот на лодке можно заплыть и ловить больше, он говорит, да, наверное так, давайте лодку тогда. Он говорит, ну раз у вас уже есть лодка, и вы хотите заплыть подальше, но ну, не веслами же грести, надо взять и мотор к лодке. Человек говорит, да, давайте. И он все купил, уходит, подходит директор магазина, говорит, я видел, как вы работаете. Это очень хорошо. Человек пришел за удочкой, а вы ему и спиннинг, и лодку продали, и мотор. Он говорит, вообще-то он пришел за прокладками для жены. Просто я сказал, раз вы с женой сейчас все равно у вас ничего не будет, может иметь смысл съездить на рыбалку. Вот эти навыки продавца, они в моем магазине... Почти не действует, потому что здесь человек приходит за здоровьем. Он не приходит, чтобы купить побольше, он приходит, чтобы решить какую-то проблему. И естественно, ему нужна консультация, ему нужен продавец. И в нашем магазине для продавца-консультанта есть вот эти правила, которые не заставят его нагрузить вам с большей продукцией, но помогут разобраться вам в той продукции, которая вам необходима, если вы хотите решить какую-то задачу по здоровью. Поэтому тут имеет смысл общаться с консультантом. И покупатели, которые общаются с консультантами, выбирают, как правило, то, что им нужно. Но есть, конечно, и другие. И в зависимости от того, какой он покупатель, он купит то, что ему нужно, или то, что ему продадут. Вы скажете, какая в этом разница? А разница вот в чем. нету людей, как принято считать, плохих продавцов. Есть люди, которые ну, не очень правильные покупатели. Ну, по большому счету, ведь если мы купили не то, что нам нужно, то это мы купили, правильно? Продавец не может заставить вас купить. Но всегда, купив что-то ненужное, человек начинает искать виноватых. И если мы считаем, что виноват продавец за то, что он нам продал, не то, что мы хотели, тогда да, вот для нас плохие продавцы есть. Но если мы выбираем сами, чего мы хотим, тогда для нас плохих продавцов не будет. И у меня была идея, когда я сделал эту акцию – и я ее вам озвучил. Идея очень простая. Я подумал, наверное, имеет смысл создать школу продавцов. А в процессе того, что я делал, я понял, что имеет смысл создавать школу покупателей. Она, в принципе, школа продавцов у меня уже существует. Потому что на моем сайте вы найдете людей, профессиями которых вы меня награждали, нутрициолог, диетолог, биолог, микробиолог, там они все есть, и врачи, и люди со специальностями. Мне для того, чтобы в этом магазине быть, заниматься тем, чем я занимаюсь, не обязательно эти специальности иметь, достаточно находить таких людей, объединять их в команду, и чтобы каждый человек, который пришел в магазин, нашел того, кто ему необходим по образованию моего образования достаточно для того, чтобы упростить ситуацию и эту упрощенную ситуацию дать людям, чтобы они могли выбрать для себя то, что им необходимо для решения проблемы. И образование здесь играет роль, ну, оно играет роль. Но образование это не диплом и не сертификат. Образование это умение мыслить образами. И я вам сейчас объясню это. Скажем, если взять государство и в ней, в этом государстве, если очень плохие дороги, да? Знаете, есть такие государства, да? И есть государства, в которых очень хорошие дороги. То там, где плохие дороги, понадобится очень много пунктов автосервиса, потому что надо будет ремонтировать машины. Ходовая будет разбиваться, машины будут быстрее приходить в негодность. Так вот, пункты автосервиса – это врачи. Они необходимы там, где плохие дороги. Моего образования должно хватить для того, чтобы дороги не были плохими. Это симптомы, симптомы, из которых рождаются болезни. Симптомы – это плохие дороги, а болезни – это автосервисы. Там есть диагностика, там есть аппаратура для ремонта, поэтому если вы любите ездить по плохим дорогам и болеть, то вам нужен автосервис – это к врачу. Он поставит диагноз, он отрежет, пришьет, я этим не занимаюсь. Моя специфика – это улучшить состояние дорог, убрать симптомы. Для этого, как вы понимаете, образования врача не надо, но образование нужно, чтобы понимать физиологию, свою собственную физиологию и уметь это объяснить другим. Это и есть моя профессия, для этого достаточно соблюдать вот эти вот правила и обладать некоторыми навыками. Вот, поэтому акция подходит к концу. Сегодня, я думаю, вы получите кто-то из вас 50 евро, кто правильно назовет. Слово еще одно осталось правильно назвать и получить э, 50 евро. А тем, кто хочет научиться выбирать правильных продавцов, я приглашаю в школу покупателей. Это будет отдельный канал у меня, называется он «Стресс-стрим». Там и будем создавать школу покупателей. Научиться правильно э, выбирать то, что нам необходимо, у нас никогда не будет мысли, что бывают плохие продавцы. Вот. Повторяю, разобраться с этим можно на канале стресс -стрим». Подписывайтесь на этот канал, ссылку вы найдете в конце. Там мы будем... Учиться, становиться хорошими покупателями. Учителей там не будет, но там будут ученики, потому что я тоже ученик, я учусь этому, и поскольку у меня есть какие-то знания, этим знаниями я и буду делиться. Когда ты приобретаешь что-то в жизни, всегда хочется этим поделиться. Вот, и если у вас такое желание есть, то вы там будете к месту, и наверняка что-то, может быть, тоже предложите. Пишите последнее слово, которого не достает обозначении моей профессии. И я вам желаю удачи в этом и хорошего дня. Пока. Слово очень простое. В первом видео была самая прямая подсказка по этому поводу. Напомню. Этим можно заниматься в студии или у себя дома. Это можно делать в любом кафе. Или просто гуляя по городу, осматривая достопримечательности. В любом летнем кафе если вы не очень стеснительный это можно делать гуляя по центру прогуливаясь по набережной можно делать в людных местах можно в безлюдных можно даже в храме но только тихо Можно даже на велосипеде. Удачи!